Первый вариант спасения — это сойти с ума. Взять и сойти с ума. Пусть тебя не тревожит, что ты не умеешь ни разговаривать, ни работать. Ни то, ни другое тебе не нужно. Твое социальное тело будет преследовать и после смерти. Законы диалектики — это законы системы, и действуют они только в системе. Система уже набрала ритмическую основу смерти. Системе нужен свой свет. Есть что-то очень унизительное для человека, когда он спешит на работу. А ты постарайся не ходить на работу. Не занимайся общественно полезным трудом. А ты постарайся не ходить на работу. Не занимайся общественно полезным трудом. С теми нужен свой свет. А ты постарайся не ходить на работу. Не занимайся общественно полезным трудом. системе нужен свой свет системе нужен свой свет системе нужен свой свет системе нужен свой свет а ты постарайся не ходить на работу не занимайся общественно полезным трудом